Ну и в продолжение предыдущего поста, вот, для тех, у кого мнения со мной разошлись, еще раз давайте представим такую ситуацию, да, вот на примере любого абсолютно бизнеса, с которым вы сталкиваетесь каждый день, покупая продукты. Например, допустим, у нас с вами есть завод, который производит ботинки, вот, и а, этот завод объявил, Акцию говорят все риэлторы, которые есть, вы можете параллельно своим клиентам продавать ботинки. Или вообще вы можете переквалифицироваться, или просто вам дали возможность всем людям, допустим, которые просто желают прийти, взять на заводе каталог и продавать ботинки обычным физическим лицам, которых они встречают на улице. Такие вот риэлторы по ботинкам. Давайте представим, если каждый риэлтор по ботинкам... Который встречается со своим потенциальным клиентом. Вот он говорит, слушайте, ну дорогая пара, дорогая. И он говорит, блин, реально дорогая. А с чем вы сравниваете? Он говорит, а вон там китайские ботинки, вот они в 10 раз дешевле. И человек вместо того, чтобы продать, приходит на завод и говорит, слушайте, давайте дешевле продавать. Приходит еще один, еще один, еще один, еще один. И в итоге завод сдается и начинает снижать цену. Он снижает цену на 10%. Маржа, ну прибыль, да, самого завода падает. И в какой-то момент начинаются продажи, потому что цены снизились, те люди, которые слышали о товаре по другой цене, они стали сейчас покупать. Потом дальше проходит эта волна, и опять начинается та же самая история, что это дорогие ботинки. А с чем вы сравниваете? А вон там индонезийцы шьют, они шьют ботинки вообще дешевые. И такие типа... И вместо того, чтобы, то есть это же вопрос продажи, да, первое, целевой аудитории, Но ну, то есть если вы продаете людям, которым, первое, это не сильно надо, а второе, у них нет тупо на это денег, они, конечно, будут прожимать по нет, потому что для них это реально дорого. Как в примере про то, что для человека, который зарабатывает миллион долларов, номер за 500 долларов, это, ну, дешево, даром считать, а человек, который зарабатывает тысячу долларов, для него это бешеные деньги, потому что это половина его месячного дохода, понимаете? Ну, допустим, опять приходят все эти риэлторы по ботинкам на завод и говорят, завод, так дело не пойдет, мы так прибыли тебе не сделаем, давай еще дешевле сделаем ботинки, он еще в какой-то момент сопротивляется, сопротивляется, но опять продвигает, подвигается по стоимости. В какой-то момент завод ну, начинает понимать, что он работает в ноль, долгое время этот завод пытается работать в ноль, так умерли бизнесы, которые не смогли перейти с нулевых в современное время, не смогли перейти с помощью современных способов привлечения клиентов. То есть они понимали, что они не могут увеличить качество и привлечь тех людей, которые будут покупать. То есть либо они качество не увеличили, а второй момент, даже если они его попытались увеличить, они не нашли ту платежеспособную нишу, в которой они могут продавать свой продукт. И они просто пытались все дешевизной, дешевизной, дешевизной привлечь. И в какой-то момент они просто исчезли, как компании на рынке. Что мы делаем сегодня как риэлторы с нашей сферой? То есть наш завод Рано или поздно, то есть вы уже видите, что собственники не хотят сотрудничать с агентами по недвижимости, а наш завод, который производит то, что мы можем продавать, это застройщики и собственники. И если вы дальше будете прожимать их по цене и всевозможно верить в то, что это действительно единственное верное решение, но при этом, как только стоит вас попытаться прожать по цене в отношении вашей недвижимости, у вас сразу вырастают рога и копыта. И это точно, правда, потому что ну, никому не нравится терять деньги, это нормально. Так вот, в какой-то момент завод просто принимает решение, что он уже давным-давно банкрот, он давным-давно уже в долгах, и тут у него два варианта развития событий. Либо он отказывается от всех этих своих внештатных риэлторов по ботинкам и говорит, а ну-ка идите-ка, ребят, куда подальше, потому что вы не продавцы. Вы какие-то продавцы хаоса, вы какие-то продавцы вранья, вы какие-то продавцы бедности и нищеты. И говорит, окей, я тогда попробую создать свой отдел продаж. Свой отдел продаж, который будет пытаться продать ботинки так, чтобы компания и завод выживали лучше. И это реально проходили огромное количество бизнесов, и сейчас некоторые с ниши тоже проходят. Но в риэлторской деятельности это просто цветет пышным цветом. И это позорище на самом деле. И только потому, что каждый смотрит друг на друга и принимает эти ложные идеи и говорит... «Блин, я пришел в эту сферу, потому что все риэлторы какашки. А я молодец, я буду красавчиком, я покажу, как правильно надо. Раз, не получилось привлечь клиентов, два, не получилось привлечь клиентов, покупателей, потом не, продавцов не получилось, и а потом, блин, наверное, надо фейки делать, блин, наверное, надо подбирать, блин, наверное, надо прожимать по цене». И в какой-то момент он становится тем человеком, которого он ненавидел, когда был сам собственником недвижимости или потенциальным покупателем. И начинает делать точно так же. Выход есть, и он безумно простой. Через этот выход прошли сейчас все торговые сферы в нашей стране. То есть это не какое-то чудо-чудно. Это то, что применяли в своей работе, я не знаю, те, кто продает любого рода продукцию, строительные материалы и все тому подобное. Да? Это все торговые компании, там ну, абсолютно все. Но вот вы куда не плюньте, от продавцов хлеба до продавцов какой-то там дорогущего оборудования, они все прошли через это. И увидели, что столько за счет низкой цены очень тяжело конкурировать. В какой-то момент ты становишься просто невыгоден. И сегодня наши собственники и застройщики, как тот завод, сопротивляются. И мы сами своими руками сделали то, что происходит сегодня. Что делать Евразийская Академия предпринимательства в лице меня, Антона и нашей команды? Мы показываем. Какие и внедряем, и разжевываем, и делаем понятными те инструменты, которые уже давным-давно являются старыми, отработанными, уже привычными, естественными для любых других сфер, как делать свою деятельность выгодной, потому что поймите, вы не сами по себе, вы не являетесь производственниками продукта. Вы не создаете этот продукт. У вас есть люди, заказчики ваших услуг, которые производят этот продукт или имеют этот продукт в виде квартир, помещений, земель. И они хотят получать за это прибыль. Ту прибыль, которую они хотят. И наша задача помогать им эту прибыль извлекать. И находить тех клиентов, которым мы не навязываем и не заставляем. А находить тех клиентов, которые будут не не согласны, что это дорого, а вы мне навязываете. А которые скажут, ну, в принципе, о, Меня это устраивает. Вопрос в отношении согласия. Дорого это или дешево? Следующая тема, которую а, можно разобрать и нужно разобрать. То есть как, а, от чего отличается? Почему один согласен, другой не согласен? Что одна и та же цена для кого-то дорогая, для кого-то дешевая. Вот, если есть вопрос на эту тему, ставьте плюсики. Хочу разобраться и узнать. Согласен с этим ходом мыслей. Давайте разбираться.